Всем доброе утро, с вами Ранит Ирлан и сегодня 8 марта и конечно же хочется выразить несколько слов э, нашим э, так, горячо э, ну, любимым женщинам. Э, наш мир дуален и если бы в мире были только мужчины, то было бы сухо прямо, ну, прямолинейно, местами скучно, местами однообразно. А вы, женщины, вы вносите в нашу жизнь, в наш мужской мир краски, разнообразные краски. Кто-то яркие, кто-то тусклые, кто-то черные. Вот, кто-то вот вы вносите разнообразие и это прекрасно, это удивительно и за это мы мужчины вам собственно говоря и благодарен и сегодня я вот э, хочу выразить пожелание да? вот я э, вам э, мои любимые подписчицы хочу пожелать пять стихий первая стихия стихия земли э, чтобы вы были спокойные, уверенные, устойчивые, э, чувствовали землю под ногами и не улетали далеко в небо в своих фантазиях, но при этом э, чувствовали наполненность. Да? А также я пожелаю вам стихию, э, чтобы вы были наполнены стихией воды, и вы были мягкими, текучими, местами гибкими, э, такими Чувственными, чувствительными, чувствующими. Э -э потому что мы, мужчины, иногда бываем сухие, жесткие, ригидные. И вот именно ваша мягкость, ваша плавность помогает нам сосуществовать вместе. Вот. Также я хочу пожелать вам стихии огня, чтобы вы были наполнены стихией огня. Э -э это страсть, это искры в глазах. Такое вот, знаете, любопытство, интерес, вот желание двигаться вперед, легкость на подъем. И вместе с этим стихии воздуха, вот именно вот эта вот легкость, вот этот интерес, увлеченность, фантазийность, может быть, даже местами воздушность. И от этого нам мужчинам становится легче жить. Ну и вам, собственно говоря, с нами тоже. А также я хочу пожелать, чтобы вы были наполнены э, стихией эфира, то есть сердечной любовью. Э, от этого и мы, мужчины, наполняемся, и вам от этого, э, вам, женщинам, от этого становится комфортно, приятно и тепло разливается внутри, бабочки порхают. Вот. Так что спасибо вам, что вы есть в нашей жизни, в нашем вот таком вот дуальном мире. Если бы вас не было, то и нас не было. Вот. И желаю вам счастья, здоровья, богатства, любви, наполненности, ну и сбычий, банальный мечт. Вот. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что вы слушаете, смотрите меня. И э, мужчины, вы наверняка тоже смотрите это видео. Поздравьте, пожалуйста, сейчас своих женщин. Э, скажите им искренние слова любви. Понятно, что не у каждого человека есть вот, много колоссальное количество любви. Просто попробуй, постарайтесь сегодня сказать своим женщинам э, вот, комплименты, Подумайте о том, что на самом деле вам нравится в вашей женщине, и об этом расскажите. И это будет намного честнее, правильнее, красивее, чем какие-то пафосные слова, вот, такие стандартные. Вот просто искренне вот сейчас подумайте и что вы цените в своей женщине, такой, какая она есть? Конечно же, в каждом человеке есть и достоинства, и недостатки с нашей стороны, субъективные. Вот подумайте о том, что для вас хорошо, и просто расскажите об этом своей женщине. Скажите ей спасибо, что она есть в вашей жизни, потому что если бы ее не было, то ваша жизнь была бы иной. Ну, не факт, что лучше, не факт, что хуже, но точно то, что иное, это 100%. Вот. Женщины такие существа, которые, которым нужно приятные слова говорить каждый день. Не, не скупитесь. Вот. Хотя хочется так для женщин сейчас сказать, что э, мужчины тоже любят, когда их хвалят. И такая вот классная есть рекомендация. Хвалите себя сами и почаще. Источник забывается, информация остается. Вот. Поэтому хорошего вам сегодняшнего выходного дня. Вот. Всем пока.